Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал VFOG, российский голос виртуального автоспорта. И мы с вами находимся на австралийской трассе Альберт Парк, которая расположена вокруг живописного озера в парке города Мельбурн. Здесь проходит, точнее, скоро совсем начнется, 13-й этап онлайн-чемпионата ВИФОК Back in History. Вновь пилоты будут разыгрывать очки, бороться за места, в том числе и на подиуме за победу. Борьба за титул чемпиона накаляется, достигает своего апогея. Очень неожиданная квалификация, и как раз я сейчас предлагаю о ней и поговорить. Сначала о самой квалификации, а потом уже о ее результатах. Сама по себе квалификация была на редкости интересной. Была очень похожая погода на ту квалификацию, которая была во Франции, но если там как раз трасса из-за дождя постепенно намокала, то как раз в данном случае трасса, квалификация стартовала на мокрой трассе и небольшой. Дождь шел, но трасса постепенно, тем не менее, влажностью понижалась и трасса высыхала, хотя, конечно, несущественно. Но, тем не менее, новый порядок, регламент квалификации, одна единственная попытка, в строго определенном порядке пилоты на нее выезжают, и тем, кто выезжал раньше, конечно же, пришлось тяжелее. Поэтому отсюда и достаточно неожиданные, я бы сказал, результаты. И вот как раз о них мы сейчас и поговорим. Лишь на 13 этапе чемпионата, первую, не только вообще в этом чемпионате, но и за всю свою онлайн-карьеру, пол-позицию выиграл Богдан Холошевский, который вновь едет на Феррари. А вот Юрий Воронов э, сменил команду и поедет эту гонку за Ягуар. На третьем месте э, дебютант и пилот, который... Ну, забегая вперед, наверное, это будет его единственная гонка в чемпионате Юрий Шапошник Достаточно, скажем так, перспективный пилот И в данный момент, я имею в виду перед этой гонкой Он проводил достаточно неплохие выступления В другой гоночной серии Порталовый ФОК Гран-при 2, если мне не изменяет память В одном из уикендов выиграл обе гонки Так что это реально претендент на победу, друзья мои А на четвертом месте Дмитрий Загоруйко по-прежнему, как и в прошлой гонке, едет за Вильямс БМВ на пятом месте. Алексей Опарин. И это провальный может быть результат. Хотя, с другой стороны. Еще неизвестно, все-таки, а выезжал в начале квалификации, ну, не в самом, но ближе к началу, по крайней мере, последними-то двумя, кто ее проходил, были как раз Холошевские и Воронов, и им это помогло, хотя Халашевский ехал раньше Воронова. А, кстати, пока ехал Воронов, произошел срыв сервера. Но это уже отдельная история. Помимо всего прочего, стоит упомянуть, что Апарин принял решение по каким-то непонятным причинам стартовать в этой гонке спитлейна. Возможно, это попытка избежать каких-либо завалов в первом повороте. Компанию по третьему ряду ему составляет дебютант Никита Богданков на Тойоте. Следом за ним стартует Алексей Ермаков По-прежнему напарник Парина по Макларену Далее Антон Плешков Напарник в этой гонке Холошевского по Феррари Следом Бархонда Александра Алешина И, к сожалению, забегая вперед Стоит упомянуть, что это последняя гонка Александра Алешина в этом чемпионате Этот пилот перебирается в другую гоночную серию на игре F1 Challenge чемпионат ПМТ-09 Далее Последние два места это еще один дебютант Дмитрий Семкин на Минарде и Евгений Баринов, который не присутствовал вчера на квалификации и стартует с питлейна. Итак, весь пелетон готов к старту, который вот-вот будет дан. Погода на трассе солнечная, пока ничто не предвещает дождя, да и вообще эти дожди достаточно редкое явление на этой трассе. Если мне вообще не изменяет память, то в реальной Формуле 1 дождь последний раз был, возможно я ошибаюсь, на квалификации, по-моему даже на первой квалификации Гран-при Австралии 2005 года. Итак, гонка вот-вот примет старт, загораются красные огни светофора. Пошла гонка Хлашевский уверенно вырывается вперед а Ох, там Плешков и Богданков сцепились Потом будем смотреть повтор Хлашевский Потом за ним Воронов Загоруйка едва не выбивает Шапошника Но проходит по в том же порядке Далее Богданков на пятом месте Что естественно парень Стартует из боксов Алешин прорвался Далее Семкин Плешков без переднего антикрыла За ним Ермаков И вот здесь еще только-только стартуют Вот-вот будут стартовать из боксов Апарин и э, Баринов. Э, Холошевский, уверенно. Ух ты, уже какой отрыв. Отрыв внушителен. Э, Шапошник начинает постепенно наседать на Воронова. Э, далее Загоруйка. Баг... Э, ух ты. Богданков, ой-ой-ой, выбивает еще и Загоруйков в повороте. Э, и уезжать вперед не пропускает, но это вообще-то нарушение правил. Посмотрим, будет ли после гонки протест. А, теперь за счет этого к Загоруйка приближается еще и Семкин. И что про... проходит? На мне все таки О, нет, нет, нет, срезает трассу, срезает трассу. Вот Как-то нарушительно <плод Sergio> <brewery> дважды обгоняет Загоруйка. Далее Ермаков и, естественно, Плешков без переднего крыла Ничего ему не остается, как только его пропустить Баринов обогнал опарина, хотя, как мне показалось, все-таки опарин был ближе к выезду Когда они ждали сход Алешина Заканчивает первый круг Холошевский. и, в принципе, ух, там напылил Что-то, да, пыль какая-то шла от Шапошника, но теперь с ним вроде бы все в порядке И теперь, я думаю, можно посмотреть повторы э Что же там произошло на старте Так, глазами Антона Плешкова Там вот передний антикрулон, но это ошибка игры И нет, Плешков сам виноват Абсолютно мне непонятно, зачем он поехал направо В сторону Богданкова То есть здесь полностью его ошибка Ух, еще раз тут его но Здесь тоже абсолютно все сам То есть тут даже два столкновения Но здесь как бы Плешков сам виноват так, но это не единственное событие. Давайте посмотрим дальше, что же было потом. Вот в принципе вы сейчас все прекрасно видели, там Алёшин, видимо, споткнулся об Сёмкина, но посмотрим из его камеры тоже. Так, а вот с камеры как раз Александра Алешина. А, так это не он споткнулся об Сёмкина, это Сёмкин его выбил. Вот оно что. Да, но ну здесь на лицо, к сожалению, сильно поврежденная машина. И как мы уже знаем, Алешин сошел. Но, возможно, он ее просто не смог довести до битлейна. А вот это как раз с камеры Семкина. А, ну, я бы сказал, наверное, что здесь скорее лаг. Но, тем не менее, достаточно непродуманное торможение. Так, а это момент, видимо, столкновения с Огоруйкой и Богданкова. Но ну, здесь, по-моему, даже и влага не было Все и так понятно И даже нет никаких попыток э -э пропустить Ну что ж, видимо, да, тут полностью да, вина Никита Богданкова Продолжается гонка, середина второго круга Первым идет по-прежнему Богдан Холошевский. Э на Феррари, вторым Юрий Воронов, Ягуар третьим Чуть-чуть под отстал от Воронова Юрий Шапошник на... Э Джорданем Четвертым идет Никита Богданков на Тойоте Пятым удалось, видимо, опередить Семкина Дмитрий Загоруйка Как раз за ним сейчас Семкин И достаточно близко, как бы сейчас не получилось нового инцидента Вот, как видите, трасса очень грязная И там, где обычно на перетормаживаниях идет просто такой белый дымок от резины То здесь это вообще идет пыль но, в принципе, даже как-то ее слишком много, возможно, просто какие-то, ну, скажем так, графические глюки игры. Может быть, вот пыль как раз вот в последнем повороте у Шапошника тогда была именно этим вызвана. За Семкиным идет Алексей Ермаков. И посмотрите, вот Антон Плешков побывал в боксах, и как его вот уже догнал Евгений Баринов. Честно говоря, не пойму, почему Про только догнал, а все никак не обогнал, потому что. Передняя крылочница обычно долго Но, возможно, там все-таки запас был И как бы это удивительно не звучало Последним идет Алексей Апарин Ну, это, естественно, из тех, кто вообще продолжает гонку Потому что всем его вот как раз живое подтверждение на экранах Александр Алешин сошел в свои, напоминаю, последние гонки Досадно, что именно так пришлось завершить карьеру именно в этом чемпионате Наверное, так же, как это было у Дэвида Кухарда в Интерлагосе. И посмотрите, как отрывается Холошевский. Уже не видно позади него э, Воронова. А потому что позади него шапошник. Вот в чем дело. А, Воронов... Где же Воронов? Воронова нет. Воронов позади Загоруйка. Между Загоруйка и... И что? Переднего антикрыла нет нет переднего антикрыла и наверное, надо посмотреть повтор что же там произошло Итак, так вот, вот ага но в принципе здесь не надо забывать потому что каждый настраивает пилот машину в соответствии скажем так со своими вкусами пилотским стилем и также какие то так называемые хелпы то есть помощники и просто к сведению, я уже, по-моему, не раз говорил, что Юрий Воронов ездит без трекшн-контроля И э, вот здесь это его, наверное, э, это его предпочтение сыграло с ним злую шутку Заканчивает свой пит-стоп Воронов Но провал позиции по позициям очевиден. Его сейчас уже и Баринов обойдет, а может быть и нет. Нет, не успевает, не успевает. А вот прямо мы видели за Бариновым едет Опарин, а перед Бариновым мы все время видели Плешкова. Вот где Плешков, мне интересно. А Плешков даже позади Опарина. И вообще сейчас последним по трассе идет. Может быть какой-то разворот или что-то в этом роде, но машина на первый взгляд целая. Вот э, достаточно интересный факт, что э, э, как бы ведет весь пелетон по трассе Халашевский на Феррари И замыкает пелетон Плешков тоже на Феррари То есть вот такая вот разница А вот мне начинает казаться, что шапошник подтягивается Подтягивается к Халашевскому э, И тут еще. Возможно, сейчас будет борьба за победу в этой гонке Но, хотя, с другой стороны, даже если это сама по себе борьба будет, в принципе, разговаривать Тут а, решающие схватки пока рано, гонка только началась Да, активно пилоты перетормаживают Или же это... Ух ты! Повело, немножко было Повело в сторону стены, но это достаточно опасный поворот я имею в виду как раз с точки зрения того, что можно запросто справиться с управлением. Да и вообще трасса достаточно требовательная от машин, от пилота. Вот посмотрите, Никита Богданков. Да, там были, конечно, мы видели, он выбил загоруйка. То есть были, конечно, немножко, скажем так, не совсем честные моменты. Но посмотрите, третье место. А, правда, его сейчас загоруйка догоняет. А загоруйка это... Такой пилот, что мы видели, как вот он вроде бы догонял, догонял опарина во Франции, а потом взял и обогнал. Так что здесь еще для Богданкова не все, так сказать. Не все потеряно, можно потерять еще больше. А, у Загоруйка, кстати, получается, судя по всему, отрываться от Дмитрия Семкина. А вот прямо за Семкином уже идет Ермаков. Да, с этой камеры они, кажутся еще ближе. И, наверное, скоро последует обгон. А, вот он уже последовал, потому что в этом повороте вылетает Дмитрий Семкин. Поэтому Ермаков выиграет позицию и еще раз вылетает. Но сохраняет, так сказать, контроль над машиной. А, посмотрите, а Баринов-то быстрее Воронова. Какую-то немножко пока мне непонятную гонку проводит опарин. Уж сколько было ошибок у других пилотов. Ну, не знаю. Может быть, это какой-то коварный план. Будем, так сказать, следить. Как и за другими пилотами. И уж оторвался совсем Холошевский. Мы вот не совсем недавно смотрели. Шапошник был очень близко. Да, вот он там мы его видим. Вот он здесь. Но сейчас Холошевский вновь отрывается. Может быть, тот момент, когда они ехали близко, это был всего лишь. Это было всего лишь следствием какой-то небольшой ошибки. Холошевского. А третий по-прежнему Богданков, но Загоруйка. Да нет. Вот сейчас отрыв, я бы сказал, стабилизировался. Эм. Вот посмотрите, Ермаков и как очень неаккуратно ведет машину по трассе Семкин. Может быть сказывается отсутствие опыта или просто нервы, хотя с другой стороны, ведь Семкин дебютировал только в этом чемпионате, а участвовал ли он в других, это трудно сказать. Тем более могло сказаться элементарное отсутствие какой-либо подготовки, так что... Последнее место в квалификации. За ним стартовал только Баринов, но Баринов на квалификации вообще не присутствовал. Но с другой стороны, может быть, он будет так вот ехать и не очень быстро, но зато не разбивать машину. И посмотрите, борьба, борьба, борьба! Баринов пытается атаковать Воронова. И что, будет здесь атака? Ух ты! А что это было? Честно говоря, я вот не понял, что это было. Вот только там опарин. Обо что то ударился, но абсолютно непонятно, обо что. Давайте посмотрим повтор. Так, вот опять же там сбоку уже отдельно едет передняя экран, но это ошибка игры. Итак, вот здесь, видимо, была какая-то атака, но что же все-таки, обо что? Да не обо что! Об воздух, об финишную прямую, если хотите То есть, об финишную черту Ну, это какой-то... Это лаг Но ну уж очень несправедливой жертвой этого лага стал Баринов Ну, а сейчас он продолжает движение в боксы, чтобы отремонтировать свою машину по-прежнему позади него идет Плешков Последним по-прежнему он сейчас является на трассе Второй пилот Феррари Первый же пилот пытается в споре за победу оторваться от преследующего его Джордана Юрия Шапошника Третьим по-прежнему идет Богданков Но ух ты там была пыль Нет это не вылет Это по-прежнему вот с пылью у нас Вот как здесь Загоруйка. С пылью у нас сегодня проблемы Uh, пятым пятым если я не ошибаюсь я вроде бы не должен ошибаться да действительно пятым идет Ермаков uh, шестым uh, Семкин Семкин по-моему уже достаточно далеко от Ермакова точнее наоборот Ермаков оторвался uh, за Семкиным идет Воронов и вот здесь как раз я считаю будет uh, скоро у нас обгон потому что Воронов на порядок быстрее uh, за Воронов сейчас естественно идет Опарин Плешков за счет пидстопа Баринова обгоняет последнего, а Баринов сходит. Вот знаете, непонятно мне сейчас его поведение. Машину вполне можно было починить. Так же, как и во Франции, когда в повороте Штарил он врезался в стену и даже не предпринимал никаких попыток спасти гонку. Довести машину до боксов сразу же нажал Escape. Как-то слишком легко сдается Баринов. В принципе, о борьбе за высокие позиции так речи не было, потому что стартовал-то он из боксов, хотя за счет стабильности можно было какие-то места отвоевать. И вот, посмотрите, я уже, да, по звуку двигателя догадался, и вы тоже, наверное, догадались, что Воронов, и сейчас ошибся в этом повороте, и сейчас, наверное, будет атака. И на выходе тоже с последнего поворота была атака. Это была ошибка Семкина. Нет. А, вот, спровоцировал, спровоцировал выйти слишком широко и проходит. Проходит. Семкин э, перетормозил э, и вынужден был, э, так сказать, сложить оружие. Там позади них идет Опарин. Может быть, он тоже скоро обгонит Семкина. Ну что ж, поскольку у нас Баринов сошел, то вновь у нас последним становится Плешков. А сейчас мы э, наблюдаем за его напарником. А вот Шапошник только здесь. Ну, в общем-то, я бы не сказал, что отрыв растет между ними. Но с другой стороны, он и не сокращается. И вполне возможно, что... Я имею в виду тактики. Здесь еще ничего не известно. Обычно Ну, на 3 пит если там нет никаких поломок машины или неисправностей, на 3 пит стоп обычно никто не идет. Вот на два или на один Но это в разное время. Сейчас, вот э, в наши сказать, так сказать, времена, как-то более традиционно стало. Два питстопа, но с другой стороны, если иметь преимущество скорости, можно смело и заезжать на один. Вот, например, памятная всем гран-при Австралии 98 -го года, когда э, гонку как по нотам разыграли Макларены. Э, у них было по одному пит-стопу, по крайней мере, у Кухарда. Потому что у Хакинина, да, там был инцидент, когда э, до сих пор не ясны его причины, когда он лишний раз заехал в боксы, вот там никто не ждал, он проехал по питлейну, а потом. Заехал туда еще раз. То есть, получается, как бы два пидстопа. Еще один вот такой вопрос. Догонит ли сейчас Воронов а, Ермакова? Если догонит, то как быстро? А вот у Опарина, как ни странно, пока не получается, по крайней мере, быстро а, догонять а, Семкина. И вот это уже, знаете ли, никуда не годится. А, Баринов вышел с сервера, кстати. И что же, у нас остается достаточно мало машин, по-моему, 8 или 9, но мы этот вопрос выясним. Вот, можно даже посчитать Холошевский на первом месте, на втором Шапошник, на третьем Богданков, его не догоняет, хотя мы ожидали от другого. Загоруйка на четвертом месте, пятый Ермаков, шестой Воронов, седьмой Семкин, восьмой Опарин и девятый Плешков. Да, как раз 9 машин получается. Плешков идет по трассе сейчас последним. Ну, еще у нас на сервере десятый Алешин, но гонку он уже свою закончил. Да, вот как раз он сейчас и промелькнул. Юрий Шапошник продолжает свою такую погоню за Хлашевским, видимо всерьез намерен свою, наверное, единственную гонку, так сказать, провести на высоком уровне и завершив победы. Вот там что-то промелькнуло, уж не Хлашевский ли это был? А, так, Загоройко. Вот мне интересно, неужели Богданков сейчас настолько быстро, что Загоройко его не может догнать? Обычно как-то не ожидаешь такого дебютанта. А, Воронов пока также не может догнать Ермакова, но там между ними было приличное расстояние. И вот наконец-то уже, я просто уже заждался, а парень догнал Семкина. И вот давайте смотреть, сейчас он будет... Нет, как-то в уж слишком зашел, как-то неторопливо. Хотя возможно, боится столкновения. Может быть, просто хочет не чистую обгонять, а... Дождаться пока Семкин сам сейчас куда-нибудь вылетит. Да, как-то вот он опасается. Опасается немного, скажем так. Опасается обгона или опасается столкновения при обгоне и старается не спешить. Так, нет, то, что там промелькнуло, это был Плешков, потому что... Да, это на круг уже, значит, обходили. Холошевский и Шапошника обошли Плешковы на круг. Да, вот как раз Холошевский на ваших экранах. Вот за ним. Шапошника позади мы видим. Позади мы видим Плешковую Плешков. Там он из... У uh, Уэйта uh, uh, выходил не очень так аккуратно. Там были какие-то проблемы. А Загоруйка обошел-таки. Обошел-таки или нет? Нет, простите, перепутал. Загоруйка позади все-таки Богданкова. И мне непонятно это абсолютно почему. Воронов. Uh, так, где вот у нас Ермаков? Ермаков сейчас это, по-моему, выходит из... Кларка Да А как раз только в него входит Ну в общем-то догоняет я бы сказал И, -и, -и опарен без переднего антикрула Что вот он этого опасался Не знаю об, обо что он его сломал Если честно Об какую-то стену или же об э -э Семкина? И какой отрыв, вы посмотрите Холошевский входит в поворот Кларк, выходит уже из него а, -а, а шапошник только к нему подъезжает Нет, я, это конечно я сказал Так вот, какой отрыв, нет, он не увеличился Настолько, насколько я сначала подумал Но он вырос, он поначалу был меньше Несколько минут назад И вот здесь уже мы видим, что в принципе Воронов реально приближается так что скоро здесь уже будет возможна атака, и вот здесь немножко по траве выходит, но здесь как-то как не странно это. И посмотрите, кто-то из Феррари догоняет. Нет, это был Плешков, значит, сейчас будет у uh, Плешкова обгон. Нет, это как раз был Халашевский И вот сейчас, наверное, будет у Плешкова обгон Их С последнего поворота И вот только сейчас выезжает опарин Так, Халашевский в Уайтфорде И там еще и пылит кто-то, наверное, Сёмкин И Богданков ошибается на выходе из «Просто» И что, воспользуется этим? Загоруйка. Ну, воспользоваться не воспользовался, но приблизился Да, очень много пыли на трассе Или же какие-то глюки у самой игры Вот эм, Даже не знаю, за какой борьбой Сейчас будет интересно смотреть э, Да, вот Сёмкин сейчас позади всех Кроме Плешкова Но с другой стороны там еще догонять и догонять э, Кроме Плешкова и Опарина парень вновь последний на трассе э, Как-то это совсем уж для него не характерно Совсем уж как-то не в форме сегодня. А, хотя вот.. Я сказал, а, так это не Плешков, это как раз Холошевский, вот как раз совсем скоро будет обгонять на круг Дмитрия Семкина. Выходит из последнего поворота. Давайте, знаете, вот как вот комментаторы большинство, вот особенно в квалификациях, когда вот включается такая анборт-камера, и она чуть ли не целый круг транслируется и.. Э как раз идут э, перечисления поворотов. Первый поворот был Джонс, раз, после которого Семкина выпропустит. Сейчас будет поворот в Порт-центр. Э, затяжной, достаточно интересный поворот Хелас. Э, теперь Вайтфорд. Э, здесь вот в этом повороте требуется очень точный выбор траектории для максимальной скорости. Э, здесь у нас поворот Альберт Род. Э, первый поворот второго сектора. Теперь Халашевский приближается к, к правому повороту «Кларк». Но я бы сказал, что это эска, потому что сразу после поворота начинается затяжной переход влево. Длинная дуга вдоль берега озера и а, здесь а, связка «Вейт». А, далее одна из самых длинных прямых. Ну, хотя это дуга, но скорости здесь как раз почти что максимальные. Поворот направо, очень коварный поворот Аскари Далее, поворот Стюарт, очень похож на Аскари, но несколько проще И здесь надо мягче тормозить И, наконец, медленный поворот, прост, и последний поворот Который вновь выводит напрямую старт-финиш А шапошник, посмотрите, только из просто выходит а, отрыв Немного-немного, да, растет Да, вот здесь с этой камеры Хлашевского Уже не видно, видно только Семкина а Богданков все еще третий И нет, нет Видимо он действительно, я вот как-то Такого не ожидал Видимо, действительно, Загоруйка не может сейчас идти быстрее. Дебютанты с Тойоты. Ой-ой-ой, как обидно! Пропустили! Давайте я сейчас повтор включу! Ну, пропустили! Воронов дошел и до да, Ермакова и обогнал его. Обязательно вот сейчас посмотрю, все ли со всеми пилотами в порядке, и включу повтор. Да, Плешков на месте. Ермаков едет. Хлашевский без переднего антикрыла! Вот тогда. И что же, шапошник у нас сейчас в лидеры выйдет. А, значит, у нас уже два повтора, которые надо посмотреть. К чему мы сейчас и приступим. Итак, давайте по порядку. Вот э, Воронов настиг такие Ермакова. Вот э, Хеллаз. И, и Вайтфорд. Нет, Ермаков просто на самом деле, наверное, не сопротивлялся. Потому, может быть, понимал, что Воронов все-таки... Пилот в плане пилотажа классом повыше и как бы не стал провоцировать аварийную ситуацию Ну что ж, здесь как бы все понятно, давайте посмотрим, что же случилось с, э, теперь уже, наверное, бывшим лидером гонки По-прежнему напоминаю, это ошибка игры, здесь еще Холошевский с передним антикрулом едет Так, спортцентр Выход на траву и, да, как бы разворот и в попытке выйти из него удар об стену. Да, вот здесь это, собственно, и произошло. Да, вот теперь, да, здесь уже очевидно едет без переднего антикрыла и... Как раз из-за этого сейчас Хлашевский потеряет лидерство. Вопрос в том, сможет ли он его после вернуть, и как это отражается на его тактике, которая, вероятно, не учитывала вот такого столкновения со стеной. Вы знаете, Шапошник был достаточно далеко, и, в принципе, Холошевский смог доехать до боксов лидеров, но вот уже сейчас, вот он, посмотрите, вот здесь он его уже все таки обгоняет. То есть от этого уже никуда не деться, отрыв был не настолько велик. А, вот успеет ли его. Нет, Богданков только подъезжает к э, м, Оскаре. Нет, обогнать он Холошевского не успеет. Это насколько все-таки лидеры оторвались? А, вот здесь мне показалось, либо он широко... Ермаков широко вышел из Кларка, либо э, ошибка там была. И посмотрите, Шапошник только вот сейчас обогнал э, Семкина. И скоро... А, нет, это Плешков вернулся в круг с Холошевским, но э, обогнать он его скоро ему придется. Э, видимо... Э, вот я хотел вспомнить, а когда же у нас Халашевский обгонял опарина, и понял, что это все-таки, наверное, было, когда э, опарин был в боксах из-за потери переднего антикрыла. Знаете, вот, да, пропустил без проблем Плешков, все-таки они напарники, а Плешков сейчас не в том положении чтобы как-то мешать Халашевскому. Знаете, заметил, что интересный момент, в принципе опарин когда делал сборку на этот этап я вот не помню он сделал просто, скажем так если так можно выразиться дефолтные раскраски болидов, или же именно те, которые были на Гран-при Австралии. Как бы там ни было я вот заметил на в той части боковой где как кокпит как раз у пилота вот у шапошника Я заметил Давайте сейчас его найдем Вот а... Вот перед воздухозаборником Мне показался там рисунок Трассы Шанхай Интересно, что он там делает Вот, мне бы хотел знать Просто, опять же, как я уже говорил о Франции Я не настолько разбираюсь в Джорданах что это? Реклама строящейся трассы В 2003 году ее только строили Да, вот, вот у кого хорошее зрение, вы сейчас могли, наверное, заметить Что там красной чертой нарисован Как бы вот силуэт, схема да, да, да, Вот здесь прекрасно видно ш... Написана надпись Шанхай Circuit э, И ее рисунок Интересно, что же он там делает Трасса будет только Приведена в рабочее состояние через год Если мы говорим о 2003 Даже больше, чем через год Ну и тем не менее носитель этого рисунка Лидирует в гонке Вопрос только в том, как долго он это будет делать, тем более, если вот э, до этого Хлашевский как-то мог себе позволить такую спокойную, неторопливую, возможно, возможно, езду, э, может быть, из-за как раз из-за некоторые потери концентрации он и э, потерпел такую аварию, то вот сейчас он будет атаковать со всех сил. Вот, к сожалению, камеры на трассе расставлены так, что многие ракурсы мы вынуждены наблюдать через сетки безопасности. А, что ж, сейчас будет вторая, второй раз, когда Холошевский будет вынужден обогнать а, Семкина. Вот, давайте посмотрим. А, и что? что? Без проблем? Да нет. Да, решил отодвинуться, чтобы там не было столкновения. Но Семкин не пропускает. Может быть, он сделает это после этого поворота? Но сейчас он вышел на траву, потеря скорости, должен пропустить и пропускает. Две итальянские команды, две итальянские машины, Минарди и Феррари. Но выступают обычно даже в нашем чемпионате, где физика равна. все таки в разных весовых категориях. Но ну, были исключения Воронов, Сан-Марина... Холошевский в Аргентине. И заехал на пидстоп Никита Богданков. И наконец-то То, может быть, чего многие ждали, а многие наоборот не хотели, чтобы это произошло. Но тем не менее, все-таки вышел вперед за Горуйка. Но здесь уже, наверное, все-таки чисто за счет тактики А поскольку Богданков все-таки потерял какое-то время на пидстопе То еще и э, Воронов его обошел, а там позади и Плешков Но вот с Плешковым я не знаю, будет ли это борьба Нет, это э, Плешков уже в круге позади, по идее Но Вот посмотрите, вот я сейчас нажму кнопку «Возврат к предыдущему пилоту» То есть тот, кто идет перед Плешковым и кого мы видим Мы видим Апарина. Но это уже вообще какая-то фантасмагория Когда успел Плешков, столько позиции потерять Да, девятый Плешков Может быть какие-то развороты, или пидстопы. Да, вот мы что-то пропустили Плешков потерял уйму позиций Да еще и на круг всех понапропускал Понапропускал Так, это да, все еще работает камера на... у Алешины Вот давайте посмотрим, подъезжает к повороту Альберт Род Юрий Шапошник, Холошевский в спортцентре то есть, отрыв э, не катастрофический, и Холошевский, если сохранит этот же отрыв, э, если он не позволит ему вырасти, э, он выйдет в лидеры, опять же, как только э, шапошник заедет в бокс, и вопрос в том, как скоро это произойдет, и на какой тактике едут оба. Э, э, ну, впрочем, у холошевского то уже тактика немножко испорчена за счет этой аварии. Ух как! Вот за счет переключения камер вы, может быть, не заметили, а вот я заметил, очень сейчас высоко на внутреннем поребрике Поворота Джонс подлетел за Горуйкой и чудом, может быть, даже сохранил управление. Слишком широко выходит из Хелос. А вот в Вайтфорд заходит довольно точно. Ну, знаете, если продолжать так разговор о, э, я не знаю, то, что мы часто, о чем мы часто говорим, хотя вот не припомню, чтобы мы об этом говорили во Франции, какие-то исторические совпадения между на вот этими гонками в Бэконкистере и реальными гонками, которые они, так сказать, переигрывают. Э, вот э, совпадение я здесь заметил одно, что Холошевский, как бы э, здесь за Шумахера. Махер тоже эту гонку в 2003 начинал прекрасно, ничто не предвещало беды. Правда, потом начались, если мне память не изменяет, механические проблемы, а не какие-то собственные ошибки. В результате чего в конечном счете в гонку выиграл Дэвид Кухар. Но здесь как раз у нас совпадения не будет, ибо все-таки сейчас Ермаков за победу не спорит. Так, вот у нас Шапошник входит в Вейт, а Хлашевский только въезжает в Кларк. Ну да, в общем-то отрыв как раз такой, о, о котором я и говорил Здесь где-то, мне кажется, 20-15 секунд И стоит Шапошнику заехать в боксы, как Халашевский вновь выйдет в лидеры э -э Но у нас еще достаточно долго будет длиться гонка Сейчас я посмотрю э -э Ну где-то одна треть дистанции минула. И как быстро в Вайтфорд входит загоруйка. Может быть машина так настроена как раз под такие повороты А помимо всего прочего, опять же, при равной физике это, наверное, не имеет никакого значения, но кому-то может быть интересно. Загорыка пока что самый лучший на трассе представитель резины Мишлен. Но, в общем-то, достаточно... А ведь, между прочим, действительно быстро его догоняет Воронов. И даже позади Воронова мы Ермакова уже не видим. Правда, там уже Богданков, а Ермаков еще дальше. Зато вот вы знаете, по-моему, ух ты и Плешков опять без переднего антикрыла. Вот возможно за счет такого он э, таких вот э, аварий. Может быть, это уже не первый случай в этой гонке для него. Может поэтому он и растерял, э, так скажем, все эти места и идет вновь по трассе последним. Да, даже Ермак. О, опарин, простите, сейчас идет э, впереди Плешкова. и как раз Плешкова должен опередить сейчас Шапошник вот только успеет ли он это сделать до заезда Плешкова на петле? Нет, не успеет Плешков заезжает в бокс и открывает дорогу и тем временем как раз Шапошник сам-то в боксы не заезжает о чем это может говорить? Либо это будет тактика двух пидстопов причем Первый не будет ранним Может быть он будет даже затянутым Или это тактика одного пидстопа В общем посмотрим Если одного пидстопа То это для Халашевского Нехорошо Это если он хочет Выиграть эту гонку Это для него не очень Скажем так Выгодный выгодное Сложение обстоятельств Так, позади Холошевского какой-то Макларен И, видимо, Ермаков он только что обогнал на круг А вот у нас тут и сейчас будет борьба Потому что Воронов догнал Загоруйка Давайте смотреть Как много пыли в последнем повороте Так, в спорт-центр э, заходит достаточно медленно, но точно и закрывает траекторию. И посмотрите, вай... нет, в Айфорде атаковать не решился, это все-таки не Ермаков, который может э, по-джентльменски все-таки пропустить. Э -э, из э, Альберт Рода немножко широковато вышел, и посмотрите, нет, Загоройка пытается закрыть траекторию, и внешне, нет, посмотрите, перекрещу, и есть контакт. Ну, вот Загоройка сейчас немножко не знаю, может быть, просто не рассчитал, но как бы там ни было позицию, сейчас можно было и вернуть О, Воронову. За счет вот этого толчка, но посмотрим. И в, в, слишком из второго, из второго поворота Связки уэйта вышел, в том числе, и на траву, это достаточно опасно, особенно если быть в данном случае на месте Воронова, если за Воронова там так или если хотите в такое выражение вылетит потому что это и так опасно, а без стекшн контроля опасно вдвойне и такой, скажем, намек на атаку обозначение в зеркалах спросите последний поворот нет, здесь они вышли за него с одинаковой скоростью и как бы здесь атаки, наверное, не будет но может быть атака повторится точнее, нет, не повторится, ее там до этого и не было может быть в спортцентре Нет, вновь Загоройка даже слишком, даже может быть, чуть-чуть срезает этот поворот. И в Хеллосе, но нет. Загоройка точно его прошел. В Вайтфорде точно нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас чуть не вынес сам Воронов Дмитрия Загоройка. Ну что, вот здесь, может быть, как в прошлый раз, в Кларке. И... Вновь толчок, но на этот раз Воронов не сдается и проходит! Есть! То есть ответил то, спустя круг, ответил фактически э, той же монетой. И все. И Воронов у нас э, впереди, Дмитрия Загоруйко. Вот будет ли контратака? И посмотрите, существует связку выйдет, но Воронов быстрее. Правда, непонятно, может быть, он ее срезал просто, чтобы уйти от столкновения с Вороновым. Ну что ж, вот у нас первая по-настоящему интересная борьба. А, вот, боюсь, я надеюсь, что все-таки не последняя. Я имею в виду интересная борьба в этой гонке. Потому что в прошлой гонке и так ее хватало. Чего один Алёшин стоит на Джордане, который тогда, возможно, лишил победы Холошевского. Но сейчас-то у Холошевского все куда более безоблачно, по крайней мере, по отношению к самому Воронову, потому что Воронов сейчас. За победу поспорить, ну, даже если не в состоянии, точнее, наоборот, то есть, если и в состоянии, то с достаточно малой вероятностью. А, холошевский лидер! Холошевский лидер, значит, в шапошник был в боксах. Вы не подумайте, что я пытаюсь определить, на взгляд, свежесть резины, потому что в игре она будет выглядеть все равно одинаково. А вот э, прикинуть, сколько, насколько отстает Шапошник, я вот как раз пытаюсь. И здесь, наверное, да, все-таки это был заезд в боксы. А Воронов-то тем самым, обогнав Загоруйка, между прочим, на третье место вырвался. Немного-немало. И все, он уже сейчас начинает э, отъезжать от Загоруйка. А вот Богданков, мне кажется, к Загоруйка приближается. Опять же, к разговору <сёзд>, об этих двух дуэлянтах и о том, о э -э -э -э, об ожидании их <сёзд> от предсказуемости, кто с какой скоростью едет. <сёзд> Шапошник сейчас будет на круг обгонять э Алексея Ермакова. Так, а мы же вроде бы недавно видели, как это делал Хлошескин. А, ну, в общем-то, все правильно. Так, это у нас Плешков, по-моему. Да, это Антон Плешков, и, в общем-то, по-прежнему едет последним. Кого он сейчас мог бы догнать? Он мог бы догнать разве что... Да нет, он уже никого не сможет догнать, если только никто не сойдет, потому что опарин сейчас находится в повороте Хэлос, а уже переходит постепенно в Вайтфорд. А... Плешков... Плешков только у Эйти. И вот, кстати говоря, Опарин вновь догоняет Дмитрия Семкина, и это вновь борьба за непосредственно за позицию. И что, вновь будет Опарин так вот слишком уж аккуратно ехать за Семкиным? Как раз из спортцентра сейчас выходит Холошевский, и даже как-то решил задержать чтобы внимание, чтобы посмотреть, а не врежется ли он еще раз, Сэм, э, Приближается постепенно гонка к середине дистанции. Эээ, так, по-прежнему второй Шапошник, с ним все в порядке, как и с Вороновым, но Воронов достаточно далеко позади. Хотя вот, может быть, с Шапошником-то еще какая-то борьба и будет, хотя и с Холошевским, почему нет, в общем. Посмотрим. Возможно, на данный момент Воронов один из быстрейших по трассе, просто ему сейчас немножко не повезло. Богданков, Богданков впереди, Загоруйка! Вот, вновь опять же. Ну, знаете, мне почему-то кажется, что Загоруйка был в боксах. Может быть, я ошибаюсь. Потому что уж как-то не, до невозможности сразу вырос отрыв. Посмотрите, вот, только здесь. Нет, мне кажется, что в боксах побывал Загоруйка, но, возможно, я ошибаюсь. Они все опережают... Ермакова И Сёмкин ошибается Но нет, видимо, парень был слишком далеко Или осторожничает, опять же Ну вот посмотрите, как он проходит И что? А, на круг Воронова Ну здесь тогда все правильно Следующей жертвой обгона на круг лидером должен, по идее, стать Дмитрий Загоройко. Так, позади Холошевского, в принципе, никого и нет. Да, вот Загоройко должен как раз постраниться. Только вот в Вайфер сейчас шапошник. Зато позади него мелькает какой-то Бакларен. Но это борьба не за позицию, потому что. Да это вообще не борьба. Так, значит, опарин выходит вперед по отношению к. А Загоруйка это хорошевский пропускает. Апарин выходит вперед по отношению к Семкину, потому что Семкин заезжает на пидстоп. ты однако пидстоп может быть тактика одного пидстопа вполне может быть таким образом не считая Плешкова, который может быть э стабильно но медленно едет по трассе а сейчас э последним становится как раз Сёмкин в этом таком если уж хотите зачете так, мне показалось ли, что-то отлетело от шапошника. Не знаю. Богданков в четвертый. Загоруйка вот сейчас, по-моему. А что, загоруйка что-то не так. Замолчал мотор, загоруйка сходит. А он был на пятом месте, но только вот что с ним случилось. Да. Да, загоруйка сходит. Давайте посмотрим подход. Итак, опять же, здесь нет переднего антикрыла это ошибка. И позади я вижу Смкина. И что же, Семкин во всем виноват? Нет, нет, сам. Он сам выехал на траву и начал сорзывать. И вот, смотрите, Батор уже здесь замолчал. Все, вот уже здесь для Загоруйка это сход. Ну что ж, гонка начинает. Терять пилотов досадно. Но, тем не менее, гонку надо смотреть все-таки дальше. Для тех, кто смотрит эту запись не с самого начала или забыл, напоминаю, что с вами портал Фок, российский голос виртуального автоспорта. И мы э, наблюдаем э, репортаж э, в записи о... 13 тринадцатом этапе онлайн чемпионата VFOC Back in History, который проходит на австралийской трассе Альберт Парк в городе Мельбурн. У нас пошла вторая половина дистанции, середина минула, и сейчас Алексей Ермаков, видимо, прорывается да, на пятое место за счет того обстоятельства, что только что гонку покинул Дмитрий Загоруйко в результате досадной аварии шестым, шестым уже немного, немало идет опарен. вот посмотрите, за горыка он не представляю, правда, на что надеяться. вот только сейчас заехал в боксы. Да, он в этом месте своей аварии очень долго простоял и что-то я не вижу Плешкова Уж не сошел ли он вот Холошевский лидирует и мне кажется он начинает отрываться достаточно существенно от шапошника вот сейчас он в каком? Это он уже Каскаре приезжает, этого. Шапошник. Нет, когда шапошник был впереди, отрыв там был намного меньше. Воронов третий, но к шапошнику пока подъехать не может. Эм, четвертый Богданков, пятый Ермаков, шестой Опарин, эм, седьмой Дмитрий Семкин. И вот восьмой как раз Антон Плешков. Эм, в принципе, Загоруйка уже все успели объехать. Ну что ж, вот если тогда, когда Халашевский в результате своей аварии был вторым, мы как бы пришли к выводу, что он сейчас должен э, мчать э, на, на всю катушку, чтобы сохранить шансы на победу, и как-то мы от него этого не совсем увидели, то вот сейчас он уже как раз-таки разогнался и отъезжает, отъезжает от Шапошника. Но даже если Шапошник приедет в итоге в этой гонке вторым, это все равно, я бы сказал, успех, потому что все-таки как-никак дебют. Даже если пилот, скажем так, высокого уровня, высокого класса, то все равно, когда он дебютирует в новом чемпионате, есть такие обстоятельства, которые все-таки могут ему, ну, немножко, скажем, помешать. Вот сразу же приезжать на самых высоких позициях. И вот здесь Шапошников, да, Шапошник, простите, простите, неправильно произношу. И вот вроде бы... За победу здесь вот еще есть какие-то, скажем, сомнения Но если что вторым, то он приедет А если уж и не вторым приедет, то уж третьим-то точно Потому что кто у нас там четвертый? Богданков Богданков с ним сейчас не конкуренция Точнее наоборот, Шапошник-то как раз не конкуренция По отношению к Богданкову и Семкину А это, напомню, сейчас три а, дебютанта на данный момент И вот как раз Семкин он сейчас обогнал на круг Воронов, в принципе, тоже достаточно быстро едет по трассе, но догнать не может Догнать Шапошника Четвертым идет Богданков, и вот сейчас для него как раз все стабильно Потому что Ермаков вроде бы к нему нет Может быть и приближается, но это несущественно пока что, потому что он далеко Основной угрозой был Загоруйка, но он сошел А Воронов, который идет перед Богданковым. Но Богданков его не догонит, это мне кажется очевидно Ой, как широко зашел э, Вайтфорд э, Богданков, помню э, если мне память не изменяет в реальной Формуле-1 вот такой широкий заход в Вайтфорд стоил гонки в 99 году Александра Занарди Немножко слишком уж внутрь сильно заходит Ермаков в Хелосе. Но Вайфорд проходит стабильно, значит, это была единичная ошибка. Шестым по-прежнему следует опарин, а седьмым Семкин. Семкин постоянно перетормаживает. И Плешков, Плешков. Но нет, он, может быть, даже уже и Семкина пропустил на круг. А может быть и. Может быть, как раз Семкин это единственный пилот, которого он сейчас может погнать. Посмотрим. Загоруйка и Алешин у нас по-прежнему на сервере Ну и лидер... Ой-ой-ой-ой, с каким отрывом с как... как наращивает отрыв Халашевский? Ну да, если у нас было такое историческое совпадение Что проблемы у лидера на Феррари возникают в гонке То если вот Шумахер так и остался Простите, вот не помню на каком месте Шумахер тогда приехал по-моему, второй или третий Ну, может быть, я ошибаюсь Может быть, и... да нет, на подиуме он, по-моему, был Ну, в общем, как бы там ни было, в гонку он не выиграл А вот у Холошевского сейчас есть все шансы Потому что он стремительно отрывается от Шапошника Даже, мне кажется, может быть, проблемы какие-то Но, с другой стороны, если бы у Шапошника были проблемы, его бы уже Ермаков до... О, простите, Воронов бы догнал А Воронов его сейчас отнюдь не догоняет И, по-моему, отрыв даже вырос А если он вырос, значит, и Воронов у нас был на пидстопе Знаете, забавный момент, как-то не замечал, вот посмотрите на болит э, Воронова, а именно на его зеленый ягуар. Вот спонсоры как-то уж интересно расположены, вот там впереди, ближе к носу, э, реклама ATMT расположена, это, кстати, сейчас э, в наши дни, это титульный спонсор Вильямса. Расположен как-то, ну, скажем так, правильно То есть если стать перед носом болида и смотреть ему в хвост То лицом к смотрящему будет эта реклама А вот HP и DuPont как-то перевернуты Лицом как раз к тому, кто смотрит с хвоста Интересный момент такой И кого-то он там догоняет, Воронов То ли Ермакова, то ли опарина на круг нет, опарина И по-моему, да, у нас же был момент недавно, когда опарин пропускал Воронова А значит, Воронов действительно был на пидстопе Значит, вот как раз в этом плане я не ошибся Вот не могу точно сказать, успел ли в свое время Смкина обогнать Плешкова на круг, но если он. А, это сейчас будет у них, скажем так, борьба за позицию, то Плешков догоняет. Плешков догоняет. Так, где у нас. Ой-ой-ой. Посмотрите, в, в, на финишной прямой. А в, в шапошник только подъезжает к Отрывается, отрывается. И еще и как широко из него выходит. Еще одна ошибка. А вот опарин пропустил таки Воронова. Э, ну, в принципе, пилоты Макларен, если надо, всегда пропустят как надо. Э, проблем с этим у более быстрых пилотов не возникает. Ну, конечно же говоря, пилоты Макларена все-таки чаще имею Ермакова, потому что все-таки ему чаще приходится это делать. А вот от, от, опарин сегодня едет как-то неожиданно медленно. Надеемся, будем надеяться, что к Китаю он исправится Потому что тенденции к исправлению прямо сейчас я, если честно, не наблюдаю И проблема Семкина Ну, нет, Макларен позади, это Ермаков на круг А вот у Плешкова, может быть, сейчас такой небольшой шанс появится Да нет Шанс-то он появился, но не намного лучше стало, я бы так сказал что у нас там с дистанцией? Дистанция постепенно приближается к концу двух третей, если можно так выразиться. И учитывая, что у нас с тех пор, как был вынужден исправлять последствия той аварии, учитывая, что с тех пор холошедший не был в боксах, я начинаю склоняться к тому, что в принципе изначально... Он ехал на тактику одного пидстопа, и сейчас он и не особо ее перестроил. Просто тот пидстоп, когда он чинил крыло, может быть, долил топливо так, чтобы этот второй пидстоп был, ну, сильно после позади, Из середины. Так что не очень скоро поедет на второй пидстоп, мне кажется. Хотя посмотрим. Может быть, там и было два пидстопа изначально, просто второй теперь будет немножко более затянут. А, вообще, вот знаете, я, да, я вот сейчас замолчал, просто вспомнил, а, вот, вот так вот, знаете, задумался, если Юи Шапошник сейчас доедет на финиш, вот на такой позиции высокой, по-моему, это будет лучший результат в чемпионате для команды Джордан. И вот как раз сейчас я пытаюсь, так сказать, переворошить в памяти, а был ли лучший результат, или хотя бы сопоставимый. 91-го года у нас не было, 92-го тоже. В третьем нет. Э, в четвертом тоже нет. В пятом, по-моему, вообще команды не было. А может быть и была. В шестом точно нет. Э, вот в 7. Вот, в седьмом это все это Даже, знаете, <laughs> если сейчас. Доедет шапошник до финиша вторым или третьим, а может быть даже и первым, то все равно успеха. Точнее, знаете, нет, это успехом назвать нельзя. А, популярности, так сказать, известности того инцидента с участием Артура Бореева. Шапошнику не затмить. Потому что и поныне многие с трепетом вспоминают, как Бореев вынес сразу столько участников в первом повороте на трассе Херес Дель Фронтера. Так, что у нас тут? А тут у нас Плешков добрался до Семкина, Так что вот давайте пока за этим понаблюдаем, потому что, возможно, это обгон будет сейчас за позицию. Возможно, единственный, который сегодня удастся совершить Плешкову. Между тем, вот склоняюсь предполагать, что это сейчас как раз у нас ровно две трети дистанции. И Плешков улетает в... Оск... О, простите, Сёмкин улетает в Аскаре и проходит... Да, это была борьба за позицию. Семкин сейчас становится последним. И, кстати, не исключено, что через круг 2 оба будут пропускать вновь Холошевского. Посмотрим, все ли там гладко пройдет. А вы знаете, Воронов, в общем-то, приближается к Шапошнику. Уж не проблема ли у последнего? А, нет, простите, нет, нет, нет, нет, я перепутал повороты, там, наверное, это был Альберт Рот, или что-то, а мне показалось, что это Аскария, а вот Воронов-то как раз подъезжал к Аскарии, нет, нет, нет, нет, нет, отрыв растет, не знаю, но не увеличивается, точнее, не сокращается. Богданков, конечно же, отстает от... Воронова, но с другой стороны по-моему, он отрывается от Ермакова от Ермакова, мне так кажется он отрывается в свою очередь если приближается, то слишком медленно к Ермакову опарен кстати, у нас сейчас на трассе по-моему, всего 8 машин вот Семкин последний да, 8. Если кто-то сейчас начнет сходить, то с дистанции. и Едва сейчас не развернуло. Если сейчас кто-то начнет сходить с дистанцией, то очки у нас уже. Вот стоит одному сойти, очки не будут разыграны полностью. Надеемся, что этого не будет происходить. Вновь кто-то напылил в стерте но это совсем не знак схода. А было так чей-то Макларен. И я склоняюсь как-то даже больше предполагать, что это опарин. А почему? Да потому что Апарин сходит. Это произошло только что. И я хочу посмотреть, что там произошло, поэтому я посмотрим. в Предположение оказался прав лишь в одном. Апарин действительно сожил только что. Но в том повороте в просте все-таки догонял Фашевский Семкина. Это был не Макларен. И посмотрите, просто сход. Просто на ровном месте. Может быть, это просто опарин так э, понял, что за нормальной позицию он уже не поборется в этой гонке. Только так, я это могу понять. Просто из ничего никакого столкновения не было, машина была цела. Ну что ж, смотрим гонку дальше. И вот как раз Семкин сейчас едва не помешал. В Хелосе. Даже, наверное, еще и в спортцентре это все началось. Очень вновь не хотел пропускать, видимо.. Скажем так, пилота из команды земляка. Ну а что, все ведь Хирари, Минарди, Италия. Но сейчас Холошевский едва только прошел. Семкина вырвался на оперативный простор и теперь без проблем продолжает удаляться от шапошника. А вот Воронов... Вор... Так, сейчас у нас Шапошник вышел из спортцентра, а Воронов вышел из... Так, из чего? Из какой-то поворот? Нет, это не Кларк, это... Точнее, наоборот, это не Джонс, это был Кларк, и а сейчас выйти выйдете. Нет, Воронов не приб... Очень далеко от лидирующей пары. И вообще, у меня такое впечатление, что скоро Холошевский на круг будет Воронов обгонять. Нет, не так скоро, как можно было предположить, но... А вот посмотрите, шапошник, где сейчас? О, в Кларке, нет, здесь еще отрыв, еще больше Колоссальный там отрыв, я бы даже сказал а, Ну что ж, вот у нас оч... отчет, чего я фактически и накаркал а, Очки у нас полностью разыграны не будут, уже одно мы потеряли Безвозвратно, ибо парень сошел а, И у нас от этого Плешков и Семкин поднялись автоматически на одну позицию выше Так, Сейчас мы видим вновь трассу глазами Юрия Шапошника, который заканчивает очередной круг и начинает следующий. Вот таким вот каламбуром выразим ситуацию. На втором месте по-прежнему находится, а на третьем его тезка Юрий Воронов, но очень уж далеко. Вот только что, как видите, выезжает из питлейна Никита Богданков, значит, у него был пит-стоп. Но Ермаков был настолько далеко позади, что так э, Богданков позицию и сохранил четвертое место. Хотя, конечно, Ермаков сейчас стал ближе, но с другой стороны Ермаков и тоже должен когда-нибудь заехать на пит-стоп. Э, позиции сейчас таковые: На трассе Холошевский, Шапошник, Воронов, э, Богданков, э, э, Ермаков и э, Плешков. Э, а, нет, за ним еще и Семкин. Кстати говоря И холшевский в боксах Я как раз только хотел сказать Что на данный момент После схода опарина Феррари это единственная команда На данный момент в гонке Которая представлена двумя пилотами Ой-ой-ой Шапошник только в Каскаре начинает свой путь Нет Знаете, да Взвинтил темп на отрезке, на втором отрезке Перед этим пидстопом Холошевский. И вот сейчас я уже точно могу сказать Что если Холошевский не сойдет И посмотрите Воронов Но Воронов в круге позади и вот что интересно То есть Холошевский его уже давным-давно Обошел на круг А сейчас просто Воронов едва не вырвался обратно в круг С лидером гонки А я как раз хотел сказать, что если вдруг Если чего не случится с Холошевским, Если он не сойдет, если не допустит какую-то аварию, если не возникнут механические проблемы, то вот если всего этого вместе взятого не произойдет, то победа Холошевскому сейчас практически гарантирована. Потому что Шапошнику, видимо, я так предполагаю, возможно, я не прав, а если я и не прав, то все равно. Ему, возможно, предстоит еще один пидстоп, а может быть тебе не предстоит. Но Холошевский ты -то сейчас точно был на последнем пидстопе. И Шапошник все равно позади него. И достаточно приличным, я бы сказал, Удалений от Холошевского. И Холошевский отъезжает от Воронова. А впереди в Халашевского, мне кажется, там опять Семкин. Но на этот раз пропускает. И Воронова тоже, в принципе, да. Здесь он пропускает без каких-либо проблем. это все еще Макларен Алексея Ермакова, который Ермаков, Ермаков это пилот, который у нас, между прочим, если кто-то вдруг забыл, славится. Не столь скоростью, а сколько, прежде всего, стабильностью, и все эти сходы ему сейчас, если они, те, которые уже произошли, те, которые еще могут произойти, они в основном будут идти ему на руку, потому что, да, пятое место, неплохо, но, может быть, и еще лучше, посмотрим, но, с другой стороны, Богданкова он догонять сейчас сам не в состоянии, поэтому остается ему только надеяться на сходы. и как опасно, что это, Холошевский? Нет, вы знаете, это Плешков. Да, Холошевский вот у нас где. С Холошевским все в порядке, а вот Плешков. И тем не менее, это помогает ему... Точнее, наоборот, это не помогает вырваться вперед Плешкова Семкину, но... Да, вот там вторая Феррари. Но Семкин уже позади. Если сейчас будет повторять эту ошибку Плешков, то Семкин его обгонит обратно. В общем, пока мы смотрим Так, эту гонку у нас, как видите Постепенно подкрадывается Конец этой самой Гонки Этот конец уже близок И шапошник на пидстопе, Он без переднего антикрыла дает нам повод думать, что этот пидстоп еще и затянется. Вот только на... где же он его потерял? Ну, в принципе, я не думаю, что это так уж важно, потому что э, я имею в виду, важно не настолько, чтобы смотреть повтор. И посмотреть еще и назад отъезжает. Но я, в принципе, думаю, что он уже, как и мы с вами, понял, что э, гонку ему сейчас уже не выиграть. А вот смотрит ли он, сможет ли он удержать второе место. его разворачивать на, вы, на выезде, может быть, какие-то все-таки механические проблемы. Ведь крово-то недаром оторвалось. Не, знаете, мне почему-то кажется, и Воронов уже тут как тут скоро будет, наверное, обгонять. Знаете, посмотрю еще пару поворотов, и тогда уже, чтобы... Дабы моя версия не была ошибочной. Тормоза. Вот теперь я уже точно это вижу. Да, и посмотрите, белый, посмотрите, впервые за всю гонку пошел белый, скажем так, дымок. Так, а вот и Юрий. Юрий обгоняет Юрия. Жаль, никого сейчас нет между ними, можно было бы заговаривать желание. А вы знаете, между... Хотя нет, когда Холошевский был позади Шапошника, Воронов еще третьим не был. Ну что ж, второе место для Юрия Воронова. Может быть, ну немножечко, ну чуть-чуть. Э -э незаслуженное. Ну, хотя, с другой стороны, почему не ведь прорывался, но Шапошник-то он как раз обогнал-то фактически не сам, лишь за счет проблемы последнего. Но, к сожалению, если это действительно тормоза, то для Шапошника это.. Приближающийся постепенно, но все равно неминуемый сход. Он, конечно, сейчас про пытается продолжить движение, но если там действительно тормозат, то его скоро уже все обгонят. Хотя, с другой стороны, осталось-то мало. Может быть, все так... да не все, может быть, там. Ну, Ермаков, Богданков. В принципе, да, сейчас. Э и я вижу точно, что с подстопа выезжает Ермаков. Значит. Э от Ермакова он пока обезопашен, ибо обгоняет его почти на целый круг. Но если там действительно проблемы с тормозами, то надо сейчас ехать просто немножко поаккуратнее, попытаться сберечь третье или четвертое место. Да, действительно, Ермаков был на пидстопе, только что он пропустил на круг Воронова. Плешков у нас по-прежнему остается впереди Семкина. Семкин немножко отстал. А, Итак, Холошевский лидирует. Второй Воронов, третий шапошник с проблем... с У него проблемы с тормозами. Четвертый Богданков, пятый Ермаков. Ух ты! А почему почему у нас Семкин вновь впереди? Может быть, это я так ошибся? Да, действительно, Плешков позади Семкина. А я уже так поспешил. И проблема Шапошника его вновь разворачивает в Кларке. Он пока третий, но... И Богданка всходит! Вот так номер! Так, ну, значит, будем смотреть сейчас повторы, потому что то, что происходит, мне сейчас непонятно. Так, -то... то, что произошло, произошло, видимо, в первом повороте. Ну, как-то он его срезал. Здесь разворот и... И все. Странно, а заднее крыло было на месте, что тоже как Баринов сдался. Не знаю. Мотор ведь вроде бы работал. Итак, вновь смотрим э, с камеры Юрия Шапошника и вновь проблема. Ну да, тормоза, тормоза. Э, просто сейчас, скажем так, когда Богданков сошел, наверное, сейчас его судьба у нас больше всего будет волновать. Потому что очень хорошую гонку проводил и... И вновь разворот. Наверное, тормоза там все-таки задние. А, не в порядке. И все равно сохраняет движение. Так, посмотрим, не сошел ли еще кто-нибудь. Так, да, Богдан. И проблема Семкина. И мне кажется, он сейчас все-таки до... добрался до стены, но нет. Э... Передний спойлер на месте, задний тоже. Ну, пока, значит, в порядке все. Но Плешков позади него, позади, и где же сейчас, так, Плешков в Эйте, а Сёмкин, нет, Сёмкин впереди, то есть наоборот, фу, запутался я в конец, позади сейчас Сёмкин, вновь, вновь Плешков, и, а, фух, срезал Вейт просто, мне показалось, его машину сорвало в занос Так, вот Воронов у нас. Итак, ну, в принципе, сейчас, наверное, самое интересное, что мы, о, чем, о чем мы можем наблюдать на трассе, это э, продолжающееся злоключение шапошника, и как раз под этим словом вновь вылетает. Если честно, не представляю, как он дотянет э, до финиша с такими проблемами. Я сейчас попытаюсь посчитать примерно, сколько у нас осталось э, временем времени осталось не так уж и много кстати. я вам сейчас точно скажу сколько именно до финиша победителя у нас чуть чуть больше 15 минут заметьте я вам не проговорюсь как в прошлые два раза был такой момент когда я вот в Аргентине и в Хересе это было. Но проблема у... продолжается. И вот сейчас, наверное, получила машина значительное повреждения на таком ударе. А о чем я тогда проговаривался? Просто я говорил, вот, начинал фразу, что до финиша победителя. И я остается столько-то, и я это имя победителя называл. А сейчас не дождетесь. Да, совсем сбрасывает скорость шапошника, отчасти правильно делает, потому что если набираешь скорость, то надо после этого и тормозить, а тормозить-то ему в последнее время нечем. Действительно Плешков сейчас позади Семкина, хотя не так уж и намного, то есть это явно произошло недавно. И что получается машин-то сколько остается? Холошевский, Воронов второй, Шапошник все еще третий, Ермаков четвертый, э -э, Плешков пятый, Семкин шестой, шесть машин остается. Уже три очка у нас потерянных. Итак, продолжаем наблюдать за Юрием Шапошником, пилоту которому под конец гонки отчаянно не повезло с тормозами и он продолжает героические попытки доехать в принципе даже в таком темпе я сомневаюсь что он отстанет от лидера больше чем на 10 процентов дистанции он наверное уже просто не успеет физически это сделать если вообще доедет и вот как раз Если он даже пропустит всех, то все равно у него еще шанс есть получить, если он доедет, как минимум 3 очка. А 3 очка это не абы что. В турнирной таблице после гонки я вам ее покажу. Есть знаете ли пилоты, которые, скажем так, отъездили далеко не одну гонку и всего имеют 3 очка. Аму а моа.. Шапошник имеет все равно шанс э, получить как минимум 3, если доедет. Но вопрос как раз именно в этом, доедет ли. Знаете, вот как раз шапошник был совсем недавно именно здесь, в Эйте. Я подозреваю, что его сейчас на круг обгонит э, Холошевский. наверное, на круг уже далеко не на первой. Вы знаете, вот шутки шутками, а между прочим Холошевский об обогнал на круг похоже всех пилотов на трассе, абсолютно. Ну, естественно, кроме самого себя. Что-то не вижу, я там в шапошник, уж не сошел ли он Нет, едет, и не видел-то его как раз просто потому, что Холошевский еще до него не доехал Потому что шапошник сейчас приблизительно в... Да, он сейчас в спортцентре, а вот Холошевский как раз едет И может быть мы сейчас глазами Холошевского увидим еще один разворот Нет, шапошника здесь нет Значит, он же поворот каким-то чудом проехал Да, он сейчас вообще в, в повороте Альбертрод. Правда, Хавашевский тоже уже здесь и Кларка подъезжает. Нет, Хавашевский его сейчас догонит. Вот, вот он, вот он. Желтая точка. Вы, может, не видите, я вижу. Все, он срезал там, видно, выход из Кларка. И сейчас его уже отчетливо видно. И он сейчас будет Хавашевского пропускать. и По-моему, даже уже на второй круг. Вот как раз он. Их, близко, опасно. Пропустил, как видите Ермаков шапошника догнать пока Нет, он его, конечно, догоняет С таким-то темпом Но... Так, что, у Семкина проблемы? Нет Ну, выехал, конечно, да, широко из Джонса, но Срезает Хелос Даже я, я бы уж так не в обиду самому Дмитрию Но я бы сказал, что нагло это делает даже без попытки какой-либо вписаться правильно. Но ну, может быть резина не держит. Продолжает, шапошник продолжает свое попытки доехать, добраться до финиша. И пока даже получается, я бы так сказал. Ну, а Халашевский уже, наверное, даже спокойно вполне едет, пытая, доезжает до финиша, потому что никого ему обгонять не надо, торопиться не, не надо. Ближайший преследователь в круге позади. И... Уверенно, Холошевский, наверное, даже не летит, потому что, как я уже сказал, он никуда не торопится, а просто едет, едет к очередной своей победе. Той самой победе, которую в шаге, от которой он был в Хокенхайме, в шаге, от которой он был во Франции. И уж тем более в Монако. Но Монако это вообще отдельная тема. А победа это будет на счету? Давайте-ка я посчитаю. Донингтон. Потом, по-моему, только Херес. Ну, получается, четвертая. Четвертая победа Холошевского в чемпионате. Воронов без переднего антикрыла и с помятым носом. Шапошник все еще на трассе. Так, давайте посмотрим. Ну, я сомневаюсь, что Воронов его помял, так сказать, об кого-то. Потому что, наверное, сам какую-то ошибку допустил. Мы уже в самом начале гонки видели, собственно, из-за чего он скатился, зачем за чего он был вынужден потом столько прорываться. Шапошник его, конечно, за счет этого не догоняет. И вообще он... Шапошник, по-моему, сейчас только с ним в один круг вернулся. Но, черт возьми, продолжает героические попытки. Ну, просто героические попытки доехать до финиша. И это с тормозами-то вообще... С поломанными. Финиш, правда, уже все ближе. У нас осталось 10 минут. Может быть, даже уже меньше. но ну, по моим прикидкам, где-то 10. Я почти. Я молчу и почти не разговариваю, у меня нет слов. Да, вот здесь разворот, но. Знаете, вот, кто, если вот есть среди зрителей, скажем так, люди, которые на форумах, на различных сайтах ищут читают, смотрят различного типа юмор по Формуле-1. Вот, может быть, кто-нибудь читал, знаете, есть такая баллада, <laughs> стихотворение очень смешное, которое посвящено э, гран реальному гран-при Генгре 2006 года. Я, конечно, не, даже не помню сейчас э, точно наизусть строки какие-либо оттуда, уж тем более не собираюсь их повторять. Ой-ой-ой, какой сильный удар Вот здесь я боюсь все и закончится Так, переднего спойлера Все, уже нет а, Нет, задний на месте Но помят, сход, увы Увы, не доехал Юрий Шапошник до финиша И э, это произошло потому, что Тормоза уже окончательно Видимо отказали в повороте Альберт Рот. И, отказ... и Семкина разворачивает В Аскари, по-моему, это Аскари Да, это Аскари так, я хотел продолжить, но, к сожалению, наверное, уже там были строки, э -э -э которые, так сказать, описывали, э можно сказать, то, как э Шумахер, несмотря на то, что был далеко не на самых э выгодных позициях и не, далеко не на самых выгодных э обстоятельствах, как он пытался добраться до финиша, таки, в этой гонке, Гран-при Венгрии 2006 ух, как водит! Почему же так ходит э, Сёмкина? Вроде бы оба отзакрала на месте. Может быть уже резина просто убита? И вот как раз те самые слова, посвященные сходит Сёмкин. Да что ж такое Это что у нас, вы знаете Вообще сколько у нас сейчас пилотов на трассе Я вам скажу, четверо, Холошевский, Воронов, Ермаков и э, Плешков И вот, кстати, о Ермакове Говорили мы совсем недавно, когда он ехал на пятом месте Про стабильность, и пожалуйста, два пилота Впереди него сошло, и он уже третий, а это уже подиум И Плешков ведь то же самое, едет сегодня медленно Постоянно ошибается, но едет И поэтому Четвертое место, стартовал по-моему последним или ну в общем внизу стартовал <с> если хотите и вот то же самое пожалуйста ехал ведь в принципе то же самое что мог бы сделать шапошник но все-таки тормоза они они отказали а если уж нечем тормозить то тогда и разгоняться не имеет смысла а раз уж нечем разгоняться то, то все Уйму очков мы сегодня потеряли. Это что у нас? 1, 2, 6, 3, 6 и 10. 10 очков мы потеряли. Ни много, ни мало. А остается у нас приблизительно 5 минут. 5 минут до финиша. И можно уже начинать обратно отчет кругов. То есть осталось приблизительно 4-5 кругов. Итак, но пилоты все достаточно далеко друг от друга, вот разве что Плешков идет на, непосредственно на трассе, достаточно близко к Ермакову, ну и то, не настолько, насколько можно было подумать, просто неподалеку, не но он же все равно ему проигрывает в районе одного-двух кругов, а вот Холошевскому он их проигрывает вообще, по-моему, как минимум три. И вот посмотрите, Плешков э, вылетает в повороте Аскари. Э, вновь он без переднего антикрыла. И как раз э, этим самым он пропускает Халашевского уже на четвертый круг. Вы знаете, да, давайте понаблюдаем э, за пидстопом. Э, а он на него еще и не заезжает, Вот это вдвойне интересно. Интересно и опасно. А дело в том, что У нас село 4 пилота на трассе И сами понимаете, это далеко не так интересно Как было поначалу И когда, вот, например, борьба между Вороновым И уже, к сожалению, ныне сошедшим Загородка Ну или вот еще один повод понаблюдать Ну и то, этот повод у нас быстро испарился Обгон на круг Воронова я обгонял он Ермакова То есть, вот, посмотрите, занятная ситуация об, э, простите, Холошевский обгоняет Воронова на круг А Воронов сам только что обогнал на круг Пилота идущего на третьем месте То есть разница достаточно велика А Плешков у нас продолжает двигаться По трассе без переднего антикрыла И при этом создает достаточно опасную ситуацию Может быть он как раз и руководствуется тем Что осталось-то всего четверо пилотов И все они достаточно далеко находятся По крайней мере от самого Плешкова у нас остается все меньше и меньше времени Близится финиш, финиш победный, видимо, уже Халашевского Потому что сейчас ничто не предвещает, так скажем Ничто не предвещает победы, скажем, Воронова Или уж тем более Кермакова Про Плешкова я в данной ситуации лучше вообще помолчу Здесь никакой победы из быть не может, потому что уж, по крайней мере, Холошевский его обогнал на такое количество кругов, что его он уже не обгонит, даже если... Плешков сейчас не обгонит Холошевского, даже если Холошевский на... остановится на трассе и будет его ждать. Потому что пока Плешков будет наверстывать эти четыре круга, Воронов обгонит Холошевского на круг, а потом оторвется и выиграет гонку. Так, еще раз смотрим на время. Но ну, мне кажется, еще где-то 2-3 круга. Не более того. Даже, мне кажется, это уже предпоследний. А Плешков, видимо, это понимаем, потому что когда Холошевский финиширует ему эти четыре круга отставания проезжать дополнительно не придется. И он понимает, что для него тоже финиш близок, и потому, видимо, не спешит менять, точнее, одеть новое свое переднее антикрыло. Опять же, никакой разницы это на самом деле не несет, учитывая равную физику, но, опять же, для тех, кому интересно, у нас осталось поровну представителей тр... резины Мишлен на трассе, две Ferrari на брюджестоунах и... Две, два болида на Мишленах, один Макларен и один Егоа. лучшим из Бриджтонов, конечно же, является наверняка будущий победитель Холошевский. А лучшим Мишленом, помните, я говорил, что это Загоруйка тогда была, а сейчас это уже Воронов. Итак, еще раз я хочу посмотреть время. И вот, знаете, так, 265. Наверное, это последний круг, и поэтому посмотрим пока, что происходит с остальными, а потом вернемся. И вот посмотрите, уже здесь нет Ермакова. Ермаков, ну, он там на самом деле неподалеку, но как Воронов уже от него оторвался. Да, может быть, просто уже сам Ермаков никуда не спешит, потому что понимает, что и на третьем месте было бы неплохо доехать. А Плешков все так уже едет, приспокойным образом едет до финиша без переднего антикрыла пока вот сошедшие, которые остались на сервере, это Юрий Шапошник Дмитрий э, Семкин Никита Богданков, Дмитрий Загоруйко Александр Алешин, из тех, кто ушел с сервера ну там, Евгений Баринов э, Алексей Апавин. если честно, больше никого не помню по-моему, я всех назвал из тех, кто сошел с дистанции по-моему, я никого не забыл Итак, да, вы знаете, это сейчас будет, по-моему, финиш. Просто по времени финиш сейчас, мне кажется. Да, Холошевский выигрывает четвертую гонку в чемпионате и упрочняет... А может быть, я и неправильно назвал это слово, не сильно в русском языке. И какой тогда, спрашивается из меня журналист? Ну, в общем, вырастает его лидерство в чемпионате э -э, Вот только, знаете, пока что не помню состояние И ломает себе переднее антикрыло, крутя Жука и перемещается в боксы Юрий Воронов пока еще не финишировал э -э, Также не финишировал Гермаков А ближе всех сейчас к финишу как раз э -э, Плешков, но к финишу на четвертом месте да, видимо, Плешков сейчас финиширует первым, давайте будет на это... Давайте посмотрим на это и он все еще без переднего антикрыла лидерство увеличивается, потому что если перед этим этапом оно было в 2 очка, то сейчас оно увеличивается, но вот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 Ермаков все равно финиширует раньше, а Плешков вообще это делает задом. <с> я теперь понял, что он тогда задумал. Да, ну и гоночка. А, ну что ж, вот, в общем, сейчас появляются зачеты результаты вот, сначала этапа потом личный зачет по результатам с учетом результатов этого этапа и командный зачет куба конструкторов и в общем пока вы все это наблюдаете в принципе я теперь должен сказать только что в следующий раз мы встречаемся на четырнадцатом этапе который пройдет в Шанхае первый настоящий тилькедром в чемпионате а, вот собственно именно там мы в следующий раз с вами и увидимся а теперь я, в общем-то, прощаюсь с вами, говорю вам до свидания и оставляю вас, так сказать, наблюдать результаты и зачеты. Увидимся в 2004 на трассе Шанхай. До свидания.